Свежая порция новостей от «Универ News ждет вас прямо сейчас. С вами я, Марина Захарова, и мы начинаем. Подведены итоги года деятельности Казанского федерального. Прошло итоговое заседание ученого совета в 2017 году. Кто гуляет по ночному ЦИТу? На площадке информационного агентства «Татаринформ» состоялась пресс-конференция по итогам года деятельности Казанского федерального университета.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 Главными темами на повестке дня стали утверждения выработанных за календарный год решений, а также обсуждение достигнутых результатов и планов на ближайшую перспективу. Все подробности ты узнаешь в следующем сюжете. 27 декабря состоялось итогов в 2017 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Эльшата Гафорова.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 Новый год – пора чудес и волшебства. Существует добрая традиция – организовывать корпоративный новогодний праздник. Этого события с нетерпением ожидают все сотрудники, так как это не только веселое времяпрепровождение, но и пора подарков, поздравлений и неповторимых моментов со своим коллективом. Сотрудники нашего университета умеют не только работать, но и хорошо отдыхать. Департамент пиар и рекламы Казанского федерального университета организовал новогодний корпоратив для сотрудников. Здесь классная площадка создалась, где представители абсолютно разных подразделений могут познакомиться, найти общие интересы, может быть, даже поговорить о работе. На празднике все собравшиеся, знакомились, общались, играли в интеллектуальную командную игру, которую проводила Кливери интеллектуальный квиз в Казани. Идея эта пришла мне во время прочтения лекции для слушателей корпоративного университета, которые... Спросили, а можно ли что-то организовать интересное, веселое, некий корпоратив. С творческими номерами выступили все желающие. Для гостей также были приготовлены подарки и сюрпризы. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универ News. Мы продолжаем серию сюжетов про волшебство и мистику. Нашему корреспонденту Аделе Шемиловой удалось выяснить, какие загадки таит в себе ночное здание Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ.